Сейчас в этом видео я покажу процесс установки двухсторонних хлинитенов с помощью пресса микрон. Для установки мы будем использовать войлок, тоненький, толстый, кожу, ну и обычную вот, -то бумажную тоненькую ткань. Хлинитен возьмем девятку двухсторонние. Для установки двухсторонних хвельнитенов нам потребуется специальная насадка для двухсторонних хвельнитенов заданного диаметра. Мы одну часть просто ставим вниз, а другую прикручиваем. Для начала попробуем установить хвельнитен на кожу. Для этого мы должны специальным пробойником сделать небольшую дырочку под диаметр внутренний диаметр хранитена вот. сделав его просто <coughs> вставляем одну часть хранитена в дырочку вот так теперь мы ну, просто защелкиваем немножко так вставляем на ножку другую часть и производим заклепку с помощью пресса. Все, как видите хронитен прочно установлен на коже. Давайте возьмем просто тонкую сапчатую бумажную ткань и попробуем на ней установить также двухсторонний хронитен. То есть, ну, для этого нам надо опять же сделать небольшую дырку под ножку на хельнитене Вставляем хельнитен в отверстие И Опять на ножку вставляем вторую часть хельнитена Следующим мы берем толстый войлок, процесс отличен предыдущим, также <coughs> делаем отверстие с помощью пробойника, вставляем хренитен в отверстие, сверху ножки закрепляем верхнюю часть ну и опрессовываем с помощью пресса давайте установим односторонний хронитен для этого насадки мы должны поменять и установить специальную насадку для одностороннего хранителя определенного диаметра. Давайте сравним насадки для двухсторонних и односторонних хранителей. Как видите, у одностороннего одна из насадок имеет небольшой стерженьек. В отличие от насадок для двухсторонних хранителей крепим насадку на пресс, берем материал, также проделываем, ну, мы будем использовать сейчас кожу, проделываем в коже отверстие небольшое под внутренний диаметр ножки хлюнитена. Теперь продеваем хронитен дырочку. Сверху крепим слегка шляпку хронитена. Запрессовываем прессом. Хронитен установлен. И красиво выглядят на изделии. Спасибо большое за просмотр. Удачи вам и успехов во всех ваших начинаниях.